Здорово. Ну... Как ты? Короче говоря, я продолжаю вовсю сливать все свои накопленные миллионы на девятом сервере Барвиха Успенская. И делаю я это не просто так, как и обещал, решил для тебя ввести несколько новых интересных рубрик. Про гонки на вертолетах я тебе, в принципе, уже все рассказал, и буквально уже завтра, в эту субботу, мы начнем с тобой снимать вместе первую серию. Все подробности будут на моей стене ВКонтакте. Ссылочка есть, кстати, в описании. Ну а сегодняшний видос это подготовка еще к одной уже, как лично мне кажется, интересные рубрики на барвих рп ну а перед началом не забывай про розыгрыш на 500 тысяч рублей который я провожу абсолютно в каждом своем видео среди всех серверов барвихи рп все условия ты видишь на своем экране но ну, а итоги каждое воскресенье вечером на моей странице вконтакте ссылочка есть в описании удачи недавно я продал один свой топовый бизнес такой как торговый центр по максимальной цене установленной администрации сервера и как ты уже понял прикупил себе в этот доступный свободный слот новый бизнес такой как карширинг аренда авто у всеми известных шахты. Купил я ее также по оверпрайсу, ну, как минимум, потому что никто вообще из игроков с установлением этих ограничений по ценам теперь вообще не хочет продавать что-то дешевле верха этой установленной цены. Да и у меня, честно говоря, не особо было времени искать, торговаться, да и желания. Я просто хотел купить этот безак для рубрики. Я не планирую на нем как-то в дальнейшем зарабатывать. Финка в данной аренде, конкретно на сегодняшний день, серьезно так просела. Если раньше, еще когда этот сервер открывался, было много новичков, наплывок, игроков с первым уровнем которые все бежали на эту шахту фармить бабло и прокачивать левел, то сейчас дела обстоят уже совершенно по-другому сейчас вообще редко когда на девятом сервере встретишь шахтера ну и соответственно данная аренда авто не особо ты и пользуется спросом чем ты сюда не поставил находится она далеко от наших с тобой населенных пунктов и как грамотный правильный бизнес вложение в этот безза я тебе его не могу советовать от слова совсем лучше поискать аренду авто в более населенном и популярном месте причем на любом сервере также данная аренда авто это бизнес что-то вроде между 24 на 7 и какой-нибудь заправкой потому что у данного безака абсолютно у каждой аренды имеется минимальная стабильная финка в 300 тысяч рублей каждый день 300 тысяч рублей в сутки будет тебе приносить абсолютно любая аренда при условии если в ней вообще никто из игроков не хочет арендовать тачки но также не забывай что аренда не может быть пустой не может быть пустой более чем трое суток Твоя аренде должен быть хотя бы один автомобиль или мотоцикл неважно хотя бы одно любое транспортное средство если ты не закинешь ни одного транспортного средства в данную аренду и она так простоит пустая более трех суток то она улетит на аукцион вот такая вот короче система если прикупил себе аренду в первый раз будь очень внимателен ну и при условии минимальной финки и хотя бы одного авто который у меня будут периодически брать в аренду мы с тобой видим на сегодняшний день вот такие вот доходы в этой аренде которые варьируются от 300 до 400 тысяч но не более можно конечно Конечно, вложить сюда еще пару сотен лямов, накидать сюда крутых, дорогих, прокачанных автомобилей. Но я не думаю, что мы сможем фармить здесь с тобой как минимум по миллиону в сутки. Опять же, как по мне, лучше уж купить какой-нибудь АЗС за те же деньги, который будет тебе приносить как минимум 500 миллионов, а может и больше. Короче говоря, это все то, что касается данной аренды. Как я тебе уже сказал, я покупал ее не для фарма денег, не для бизнеса. Мне нужны были конкретно ее 12 дополнительных слотов, а точнее 11. Один слот всегда будет занят какой-нибудь дешманской тачкой, возможно это будет мотоблок, просто для того, чтобы эта аренда не слетела. А вот 11 слотов, которые дает эта аренда в твой личный паркинг, я буду использовать для своей будущей рубрики вместе с тобой. Ну и также мне нужно как можно больше автомобилей, чтобы забить все эти свои свободные слоты. Для моей рубрики абсолютно не важно какие это будут тачки. Но вместо того, чтобы отправиться сейчас на Боу-рынок или в автосалон Барвихи, я вспомнил о том, что у меня остались еще Коины на балансе. Донатная Валюта, за которую мы с тобой прикупим Самые топовые лично, как по мне Рулетки на сегодняшний день USSR Cars. 15 рулеток Мы с тобой сегодня сможем открыть и забрать 15 автомобилей Скорее всего это будут исключительно только Русский автопром. Но ну, как я тебе уже Сказал, мне абсолютно без разницы Какие вообще там будут тачки. Мне нужно Именно количество авто Ну а возможно нам с тобой в очередной раз повезет И мы сможем выбить даже Е60 Как главный приз из этих рулеток который падает в принципе довольно часто короче говоря мудрю я какую-то непонятную и довольно сложную схему для еще одной моей новой рубрики которую я буду снимать вместе с тобой и, естественно для тебя чтобы тебя порадовать чтобы хоть как-то разбавлять твои серые будни хочу короче говоря чего-нибудь новенького на барвихе каких-то новых эмоций Но ну, а если ты уже догадался или у тебя есть хоть какие-нибудь малейшие догадки о том что это за рубрика что я для тебя готовлю для чего мне нужно так много слотов в моем паркинге для чего мне нужно автомобилей то конечно же напиши все свои догадки в комментариях я с удовольствием почитаю интересно сможет ли кто-нибудь догадаться что я для тебя готовлю и чтобы получить еще дополнительных 10 слотов под автомобили я думаю скорее всего мы с тобой прикупим еще два особняка на красной поляне короче говоря тачек будет очень много ну а по итогу открытия целых 15 рулеток ussr cars нам с тобой сегодня особо так то я бы не сказал что повезло самое ценное на по моему выпало это лада веста тачки я не стал сразу следить по оверпрайсу за 80 процентов от их госке так как я тебе сказал что они мне нужны я их естественно сразу забрал себе падают все эти автомобили на твою почту забрать ты их можешь как обычно через команду Slashback. сегодня на видосе я все это выгружать не буду скорее всего сделаю все это дело за кадром осталось еще немного дел для данной рубрики но все это уже идет к своему логическому завершению и скорее всего уже на следующей неделе я запущу эту рубрику в которой именно ты сможешь принимать участие принимать участие в новых видосах и самое что интересное, забрать ценный приз. Ну а от тебя, конечно же, в свою очередь, я ожидаю комментарии с твоими догадками, мыслями по поводу всего этого дела. Ну и также напиши мне, как ты считаешь, дорого ли 160 миллионов на девятом сервере на сегодняшний день за такую аренду конкретно у шахты? Есть ли смысл открывать авторулетки или автокейсы для какой-либо аренды на Барвихе РП, чтобы в дальнейшем все эти тачки, которые тебе выпадут, загружать в эту аренду и использовать все это дело, так скажем, как готовый бизнес. Как тебе вообще такая идея в целом. Ну а на этом у меня пока что для тебя все. Спасибо тебе, что ты заглянул. Пока.